Мне на день рождения подарили вот такой вот телефон. Я с ним проходила неделю и решила сделать на него обзор. Такая вот коробочка у него. С телефоном я уже ходила, поэтому телефон у меня находится уже... Защитным стеклом так, У него уже поставлено защитное стекло Чехольчик силиконовый Комплектация телефона. У нас только телефон и зарядник. А ну, книжечки вот эти вот все. Инструкции. Я их даже не читала, если честно. Они как лежали в этой коробочке, так и лежат. Тут у нас идет зарядник. Наушников у телефона нет. В комплекте наушники не идут. Но я их брала отдельно. Так, телефон этот стоит, ну, по чаку около 9 тысяч. Но в некоторых магазинах проходят акции и можно взять его, ну, за семь с половиной, где-то так. Кстати, я его включу, посмотрим, что у нас там есть. Так, как он... Вот здесь вот находится сбоку кнопка включения, звука, вход для наушников, зарядное устройство. С этой стороны ничего нет. Камера здесь на 12 с половиной, по-моему, мегапикселей в телефоне. Ну, я бы сказала, что кадры не очень хорошие. Этот телефон вот ну такие средние. Так вот он сейчас включается. включился при этом никаких звуков он не издавал но это мои настройки которые я не это настроила телефон так по идее там он может издавать различные звуки при включении так пошла у нас тут заставочка не совсем удобно конечно так вот Меню. Меню мы сейчас посмотрим еще здесь некоторые приложения уже как бы были стандартные так вот здесь можно настроить яркость экрана допустим у телефона так чтобы он ярче светил подсветку ну и также другие настройки там у него все вот это здесь находится можно сразу попасть в меню настроек настроить как вам удобно приложение. Также можно приложение добавлять в папочки. А, еще забыла сказать, что у телефона есть датчик, датчик отпечатка пальцев, вот здесь вот. В связи с этим такой специальный чехол, тырочкой, вот тут вот, вот. Но я, если честно, этим датчиком не пользовалась. Как бы он мне особо-то не нужен ну, вот такой вот дизайн в дизайн меня очень устраивает хороший так, также в телефоне есть еще вот такая вот скрепочка это для слода сим карт мне сейчас, наверное, показывать не буду, потому что мне будет немножко неудобно одной рукой это все делать. Сейчас я включу свет, лучше, чтобы там было поярче видно, потому что это у нас темно. Вот такая скрепочка. Она... Вот здесь вот есть с этой стороны у нас слот. А, кстати, вот я сказала, что там ничего нет с этой стороны. С этой стороны есть слот для сим-карт. Там две сим-карты и флешка крепочкой вставляется туда и вылазит слот, то есть туда вставляется сим-карта, хотя как бы надо конечно показать как это все делается, сейчас я попробую, Мне, конечно немножко одной рукой не совсем удобно, сейчас и тут вот уже грязь у нас, разводики после Попробуем сейчас одной рукой это все сделать. Где у нас? Вот, в общем, нажать сюда нужно. Так. И он вылезет. Вот, конечно, одной рукой не очень удобно, сейчас думаю, что-нибудь получится. Вот. Чтобы он вылез. Сейчас мы его покажем какие у нас тут стоят сим-карты вот такой вот слот вот. на две сим-карты и на флешку так, сейчас я его обратно засуну так же мы вот, все поставили так что, если эту скрепочку потеряете, я не знаю, потом придется, наверное, либо иголкой, либо еще с чем-то. Ну, так, в принципе, лучше держать ее вот в коробочке, чтобы она не терялась. То есть, просто так сим-карту оттуда не вытащишь без помощи такого вот устройства. Вот, в принципе все телефон такой я бы не сказала что дорогой в принципе работает не особо тормозит были пару раз у него косяки конечно уже Но так для связи для особо такой нормальный телефон хороший вот. что еще про него можно сказать Зарядку держит, я бы не сказала, что много долго да, держит зарядку. Я, может, я слишком много пользуюсь телефоном, не знаю. Но мне приходится иногда заряжать его два раза в день, то есть зарядку он держит не особо хорошо. У меня зарядки не хватает на него. Я бы хотела, чтобы зарядки хватало хотя бы на сутки полностью. Может, я слишком много говорю, слушаю там музыку, еще что-то. Сижу в интернете. Но мало зарядки, недостаточно. По камере. Камера. Камера как камера, средняя такая камера. Есть настройки там у камеры. То есть можно редактировать фотографии, если там сразу же улучшение лица там. Ну, здесь как бы у меня будет видно. Mm -hmm. так, вот здесь, если нажать тут, может быть улучшение лица. То есть камеры 2 как такая так фронтальная и как ее называют. В общем. Сейчас включила другую камеру камера через камеру здорово так что бы сфоткать сейчас давайте сфотографируем ну вот открытку давайте сфотографируем открытку продать свечи вот я сфотографировала открыточку немного отсвечивает. то есть здесь может быть редактор ну как бы он не особо такой но поменять что-то тоже можно в общем-то вот есть функция что можно что-то редактировать также видео поснимать Может что-то забыла сказать про этот телефон. Если что, пишите. Говорите. Но говорю, из минусов. В принципе, цена у него недорогая. Из минусов вот зарядку плохо держит. А вот так. Нормальный, хороший телефон. Ну, все, пока.